Чего, ты чё помнишь? Значит, чего? чего? Ну, санок, там, прочего Нового года. Галядовал вообще? Я помню, что Нет, я про калядку говорил. говорил. А я не помню, напомню. Так. А... Е, чтобы получить доступ к оксану финала. Так, а что там надо сделать, я что-то не понимаю. А, выставить а, всем долю. О, а... если. Да, что там, ну, не... ну, ну, ГПМ сбросится, подтверждайте. Да, вообще, фиолетовый. Гений преступного мира. Полон, полон подтвердить настройки сложно, сложно, непонятно. Подбор игроков. Закрыто, да, все? Да-да. Так, игра. А где долю делить? А сейчас пойдет. Так, а как это делится? Да, нормально, забирайся. Зачем? Ну, тебе проще будет так. Нас ну да, богатый. у вас там и так денег хоть жопа жу, действительно. А как мне как? это? Так, погоди, надо погоди, готов раз, нажать где-то. Где да, да, да, да, да. Enter. А, Кив, не буду. А, сначала навести, я, я пытаюсь. Не, а, не мне пытаюсь. знакомительную а, показывают панель. панель. Я все понял. Я все понял. Сейчас у меня этот гайд, гайд закончит. закончит. Угу. Ну да, я думаю, что у вас там поляма по два, по шесть лям у меня там. Понеслась. Блядь, понеслась. <решит> О, ну, что это у меня за музыка такая играет? Которая при создании дела устанавливалась. Ты там мог меня. Ну Еще М -м. в одном я транспорте поедем. Разъяснил. Как пойдет? Как пойдет? Так, хорошо. Начать задание. Ну давай. Банда грабители, банда грабителей, банда грабителей. Что там надо? Не, на белую кнопку на начать не, задание. Не, не, не, не. Да я наводил, но.. Вот, она горит, все как и готовы. Она не выбрала. Ой, как тут какое здесь дружелюбное меню, блядь? Ну, э, еще минута, она не сама наснится. Господи, как все тут не по... блять, ну, уже не начал задание, уже все, уже охуел, уже все, я устал, все. Ну, е, э, ну что там жать надо, ну, ебаный, enter, рот, наверное. Enter, наверное. Да и жму Enter, один залупа, блядь. Начать задание, написано, написано, жмем Enter, блядь. 56 секунд ждем, пацаны, блять, сложно, непонятно и пиздец. Попробуй, Попробуй стрелками или... или... ВС, ВС подвигать, чтобы ВС. она подсветилась Охуеть, блядь, вообще просто, ну блядь. Вот себя я выделил. Да, а-а. Себя вот ВС. По, ВС. под тем, где ты себя ВС. выделил, ВС. там по под кнопка находится. 28 секунд, пацаны, ждем, блядь. Охуеть, да вот оно что должно было, ёптвою мать. Хомут. Блять, вообще разработчик, наверное, пришил, говорит, а дай-ка я такой запилю, чтоб люди вначале побомбили, да, вот, чтобы уже были такие, значит, готовит такие перцы. Нет, это мне не нравится, это тоже не нравится. Но, ну... А что ну, а ты за выбираешь? выбираешь? Кого? Да я не, еще не выбрал, да, ебче. Полминуты. Пол Готов, готов, все, готов. Господи, ну и меню. Не, чтоб, ну, Enter жмешь, оно выделяется, жмешь Enter, все, идеально все. Нет, ты должен что-то там... Не, ну у меня я не пацаны. Это, ну повезло, что не все две минуты думал, блядь, там 28 секунд, 25 там оставалось. Ох, так, ох, какие у меня, о, панты, ох, ты такой. А что, как будто знаешь, как туалет зарвался, все-таки удивились, удивились, да, там вышли? Эле, ты что там? Давай не переходим к работе. Я хожу в эту машину по работе. Потому что ты его... Давай. А как? Что мы делаем? Я не понял. Все, ладно, вы уже сели? Мы сейчас... Валек уже впер ⁇ д пошел. А в какую сел тащу? Ну, свой этот... Раптор... А сколько? Моппет. Мопет. Ну, у дедушки был мопет. Да, мопет который бля стоял в гараже. Не, я езжу на нем где ой блин, я тоже. А какой у тебя был макет? Карпаты. Как? Карпаты. Кар? Карпаты. Карпаты. Блин, надо погуглить. Мне просто интересно, вспомнить. может, такой был. Машинка чумовая. Не, чумовая! Мы даже во дворе, по-моему, даже все, весь двор собирался, когда кто то чинит ее, то пацаны наш Уже в механике. Я прорабтор. Кого? Я, прораб я прораб Просто не слышу, как пацаны. Так, а что тут в этой миссии надо сделать? Кев, напомни, пожалуйста. А, Зачищать базу. базу. Я тут отстал немножко. Не надо второй ну, поток второй еще поток запустить. Поток. Так, я жду а вас. Я на подходе. Олег, ты на них а не напал, я, я думаю? Нет. Напал, да. Да, что-то. Может нахуй эту куру, может мопед себе купить куру? Блядь, в кировскую сел нормально. Я тут чайку по 5 да я говорю, а тут пока тут далечу нахер Блять, но мне кажется, что трактор меня обгоняет А, я думаю, а это я Вова есть черная машина А кто это, по-твоему, тебя сейчас только что обогнал? ну сейчас я тебя подберу, вот я сзади, Олег вот Моя... это ты, конечно запрыгивай давай, давай, давай. кстати, у вас сложно какой поставил? Сложно, да? сложно сложно, непонятно да, Ты где-то вход сам, в ход есть. Прощай, <связь> Ну, она нам не понадобится. Да. Нахуй, нахуй дверь. Вот такую куда нам в оперативную машину. А ч мы должны сделать? А, достаем а а, ваше основное а оружие и заходим в дверь. дверь. О мое рука, лицо да коле. Я с камеру выйду, как, как она снимает. Силы, мы мысли Да легу поху, он сама там в тряпке закутан. В бабушкин шах. Я вспомнил эту миссию, вс! Ох, мне тут походу еще опять раз это. Сейчас мой пердак опять будет закален. Так скажем. В этих.. В горнилах. Ой, а я что-то не вижу. Подходите, сюда, шеф. Да, шеф сейчас хочет снять кого-то. Ну, уже забыл, как прицеливаться. Шеф, вы шеф, в отличие от васи я... не можете я хиляться не Да ты что? Ну это. Ну конечно, что, пацаны, как захил? Да. Как захил? у меня кто-то в рожу настучал, знаешь, так по еблинскому. Ой, знаешь, вот поиграешь, допустим, вот. Пиппи, пиппи, пиппи. Я на нахуй. Слушай, а что такое? Я что-то не понял. Не, ну вроде нормально. Я сейчас откуда пойду. Ох, я уже отвык, я уже не могу прицеливаться уже как раньше. После той миссии такой зубодробительной, я уже вс. Давно не заходил, поотвык. Ох, сейчас оттуда появятся такие мальчики-зайчики. Хорошо, Слушай, если мы ее с первого раза пройдем, я вообще Иди на. Посмотри, по с пацараном. Да, точно. Не, не с первого раза. Ты сглазил. Бойся ёбнули, все. Все. Next. Page. Пейджап забываем. Пейджа, педжап. У кого пиджап? Всех. Тых. Тых. Сейчас опять наша любимая. Ну, пристрелиться надо все-таки это. Ой, ну что ж ты так долго-то, родной? А, а мы начнем где при... А, нет, слава богу. А чё у мне хаваник Не, Кир, мне не нравится, когда мой разговаривает персонаж, блядь. Надо отключить вот эту ебалу. Ну как давно, а вообще? Не он, не он. Не ты не настроение выбери у себя в опциях, будет не как А как, а как кто? Будет как ну, злой дядя. дядя. Да нет, не, не надо. Воним, воним Ух ты Чел, вот это в Рэмбо вышел, это блядь. Местный Турук Макто Снял меня Кто-кто? Турук Макто, А я удивился, чего вы упал? Да, да, блядь Давление Кровь к мозгу Сникер с ласточкой. Да, сникер, да Маслина прилетела Не, надо не выебываться, надо это Тикпоинт у нас внизу, насколько я помню Да помню, как-то бомбанул и там зачистил всю эту хуйню просто так Матрица Матрица Махуятрица Жмите стенку А нет, я вот так делаю, чтобы по мне было тяжело попасть Порнинг! Порнинг! Алям, алям! Смотри, кто-то тут порно смотрел Ай-яй-яй, куча, куча окон Ой, ну вроде что-то пошло, вроде пристрелился не, я сейчас под.. Ох, я сейчас в губернчик прилетел, да? Нет, все чисто. О, нет, ничего. Смотри, я не там не в Да, странно, но я в него вроде в голову стреляю, а вроде я не знаю, куда попал. О, я убил его, наконец-то полобой мы разрядил. Это просто. А как покушать? М, да, кушать? А, да, если ты, а, на если поставил... ты на автомате поставил. А так м предметы да? Да, все, я тут какой то метеорит кушу. Крови, блядь. Вот там здесь еще есть можно покушать. Конфетка рядом валяется. Слушай, а тут можно покушать? вот здесь? Ладно, сейчас м предметы. Рядом с трупом конфетка валяется. Где деньги? да нет, Может мой, хава, не нет, нет. сейчас не погоди, не мой не должен покушать как следует ты не ты, когда голоден, блядь мой там, блядь, зачавкал за углом не, надо было Олегу стрелять, он бы попал Со стороны, со стороны иду Ой-ой-ой, вот по-моему, что-то со стороны меня и прикончил Надо пойти посмотреть О, кто-то подвезли О, Сраху мне подставил Смотри, в какой поезде у него застыл. Нет, он уже все Я памперс беру Физика жидкого вакуума Так, кто вперед? Вам не оставляем, нам надо через пройти Не-не-не Все хорошо Он туда вниз Аккуратно там могут быть люди. Ну, блять, конечно, давайте кто-нибудь один пойдет там зачищать. Будет кто самый крутой метки? Кир, нахуй ты биту взял? А, это. Ты ты же же я блядь. пытаюсь. Блин, мне оружие. А зачем ты оружие эпохи 19 века взял? О, пизд. Я его хотел его... автоматический бабаш взять. Как тебе автоматически? Как Ой, я отойдем, отойдем покушаем, пацаны. Кир, иди поешь, блядь. Тут yeah. остынет, короче. Yeah. Да мне не надо. Да, я выйду. Ох, я только поел. Какой факт. Сквидайте гранату, у вас есть гранату. Нам ниже надо пустаться. Ниже нет. Либо справа можете смотреть, аккуратно, там народ может выйти. Да, тут. Нет, это мир. Я другое Нам надо еще не все спускаться. Сейчас нам постучаться... А, <связывается> Там, хе-хе. Там комнаты <связывается> полны. Вот это <связывается> вообще не значит, <сдачь, связывается> ребят. Это как? Как пуля свикошетила, прошла... Это... Мы нас поймали на смотреть. Да, тут... Тут, да. Ну, мы в да, этой комнате сейчас начнем. Да я знаю, знаю, я, я же ничего же не говорю. Вроде, блять, всех зачистили. Я не знаю, где Кира это. Наверное, ты в туалет зашел, да? Там я в зашел зале, в Google, и как-то реально откуда-то тлавину я... этого маслину. Масли, пацаны. Я думал, ты в туалет зашел, занято. Габинку решил <правильно> проверить, да? Любопытство тебе сгубило. <правильно> Сколько. У меня Потенциально... с глазами. Пятьсот шесть сколько потенциальная моя доля, доля, моя доля хиутка, ты говоришь? Не, ну не здесь, но ну нахуя здесь гранат, ну сам судить. Ты чё у нас? Высоко... Ну, Ох, сейчас мне тут, ой, сейчас мне тут, ой. Все, вы там стреляйте, братюня, а я вот тут покушаю пока. Вот, Зачал Памперсы не забыл. Да нахуй, не, да не, не, не, не, не бамперсы, блядь, я сейчас вот нахуй, вот О, мой, закурил что-то. Слушай, может ты колы попьешь? Давай уже... О, вредишь. вижу дядя, спарился. Слушай, ну, ну, если уже вредить организму, то давай по полной, давай закурим, попьем колы, да, давай, давай. Вон там, куда я стреляю, или в трассе? видишь? Видишь? Вон там прессер А, всё, отбой. А я как раз понял. Возвращаемся. Олег, вот так, лаван, обратная идея. Возвращаемся наверх. Сейчас Мы будем будем... стрелять в А где эти турельки твои? Так, круглая комната. Так, занимаем это. о а чем мы такое такой тупаренький давай нажми. Всё, я нажми все я моя на ночь ой это наверное, больно бен baby, бен тут ту ту ту ту ту, -ту бутылка вертолетик пролесел ну да вертолет вот вот идет это Ох, какой заговоренный Дункан Маклауд, вообще пиздец. Oh, sure, sure. Агент. Это мужик пизда и баба с яйцами. Да? Yeah, yeah, yeah. <laughs> Олег, блядь, Каспер наход, жулюбное привидение. <laughs> <laughs> Такие глаза тут так... Banana cream pudding. Maybe next time you'll listen to me. What is Cretan doing here? Saving your life once again. but for the covert operation I finance, you'd all be dead and the country would be in the hands of of, of well, who? exactly. That's the problem. This place has more leaks than a thing you try salad in. But who and why? Can I log into to Clifford here? Sure. It's Russians. it's Russians. Но, может, не будем это смотреть? Там Рашанс, там не Рашанс, или ее нельзя пропустить? Рашанс, русский, русский. А почему не поляки? Ну, мы, поляки. Это, это, проход... мы это, это проходили, мы уже знаем, да что это этот блюдел в розовой рубашке. Да это, блять, поляки, да. Давай на них все, ой, блядь. Ой, блядь, сегодня сейчас у меня нахуй задыхается. Это Багдан Титамир. <соценно> <соценно> <соценно> Лондон Гудбай. <соценно> да, да, да. Look. Look okay. Это Сан-Франциско. Город стиле диска. Well, fuck yourself no not you clowns public sector clowns the cloud the crowd how uh, the cleaners could solve this problem with Clipper, there is, is no problem now thank you very much I'll be in touch thank this works thank you very much I will be touch you <laughs> the impact потрачено сколько о схуяли я что еще не стрелял шеф кушал больше шеф наверное больше насобирал это блять у меня патроны кончаются на возьми мои нахуй ты себя там блять вытаскивал там походу у меня вот это сколько 568 тысяч ну да ну да а что тебе эти нравятся давай порастрей за анту <свист> ну, блин, прикольно Ну, давайте еще какую-нибудь какую миссию на 567 тысяч сыграем, нахуй Я пойду, может, тачку куплю, блин